И снова здравствуйте. Вот еще одна зачетная точка. Ловил исключительно на опрыш. Не забудьте прожать лайк и подписку. Вам не сложно. Мне оргазм. А вот и координаты. Клипсы 8 метров. Ни хвоста, ни чешуи друзья.